Сели меня снова туда, где я был Возвращай меня к жизни и снова пока Постели покрывало, ведь воздух остыл И давай уплывем, не дождавшись гудка Пока ходил всю жизнь, искал тебя, других себя забыл В кострах ни страха упустил Разлился и нету больше сил Полил за себя просил Припомнить место, где зарыл Закат остывший тишину Твою и взгляд любил Пока роса погнали вверх, закрой глаза Весь мир застыл, смотри, остыл вулкан Махнём туда, давай, вот только долетел я сам Песня, другие слова собери все года И отдай мне мое Не топи весь балласт Помни, скоро волна Все чужое, ненужное Наше ничье А пока терял Кусал, Слишком далеко, и воздух воздуху черпало жадно, выдох, вдох, на дальше дно Налил по памяти, как было Миллиарды наших ног. Чуть-чуть разлил, застыл и вспомнил время, где любил. Сигнал вверх, закрой глаза. Весь мир застыл, смотри, остыв вулкан.